Настройка терминала MetaTrader 5. Здравствуйте всем. Часто задают вопрос в техподдержке, что такое маржа, как ее рассчитать. Для этого я решил записать видео, где рассмотрю основные понятия, какие есть в терминале MetaTrader 5, но это для Форекса. Это баланс, средства, маржа, свободный маржа и уровень маржи. Если мы откроем терминал для Форекса, то увидим, что вот эти параметры внизу здесь выводится и соответственно постоянно меняется. Вот у нас здесь баланс. Баланс у нас как видите да, неизменная величина, но меняются постоянно средства. Маржа тоже, величина здесь постоянная. Не меняется при изменении цены на рынке. Свободный маржа меняется, уровень маржи меняется. Что это такое? Давайте подробно разберемся. Первое понятие это баланс. Это количество ваших денег на депозите до того, как вы начали торговлю, и баланс равен средствам, если вы без позиции. То есть вот вы завели сколько-то денег, там тысячу долларов завели на счет, вот у вас будет такой депозит, и столько же будет показывать терминал средства. Как только вы откроете позицию, то баланс уже средством будет не равен. То есть баланс – это изначальные ваши деньги до открытия позиции. Именно поэтому при торговле наш баланс – терминале не меняется если у нас соответственно какая-то позиция не закрывается вот давайте посмотрим еще раз терминал если я какую-то позицию вот внимательно смотрим за балансом 6 952 если я закрываю позицию например вот по доллар-иена 25 долларов у меня сейчас 26 попадет на баланс все баланс у меня увеличился и не будет меняться, пока какая-то еще позиция не будет закрыта. В плюс значит баланс увеличится, в минус значит баланс уменьшится. Вот что такое баланс до открытия позиции деньги. Следующее понятие это средства. Это сколько денег у вас в моменте, вот на текущий момент. Потому что вы открыли позицию и у вас маржа, то, и у вас соответственно прибыль то появляется, то исчезает. То есть если цена идет в вашу сторону, вы зарабатываете и соответственно средства увеличиваются. Соответственно, если вы теряете, цена идет против вас, то средства у вас будут меньше баланса. То есть они будут уменьшаться. И, соответственно, если вы закрываете позицию, то вот средства это с учетом вашей прибыли и убытки фактически равен будет равен балансу. Смотрите, вот баланс у вас 6975, а средства 5235, здесь меняется цена. Это из-за того, что вот у меня большая, большой убыток по биткоину. Соответственно, если сейчас вот обе позиции закрою, ну давайте вот трон закроем, там мизерный а, плюс, закрою сейчас а, биткоин, то средства у меня станут равным балансам, балансу, и баланс тоже изменится. То есть без открытых позиций баланс и средства одинаково имеют значение. То есть вот что такое средство. Это ваши деньги в моменте. Теперь что такое маржа? Ну сразу разделим, на Форексе мужа выводится вообще в терминал, на срочном рынке это фактически гарантийное обеспечение. Гарантийное обеспечение это зависит от вашего плеча, то есть на московской бирже для разных инструментов гарантийное обеспечение может разные плечи быть, а вот на Форексе обычно единое плечо для всех, там это может быть сотое, может быть двухсотое плечо, но оно единое для всех инструментов. На срочном рынке э, московской биржи э, оно различно, и поэтому оно вообще в терминал MetaTrader 5 не попадает, не попадает. А На Форексе это залог, то есть сколько брокер возьмет с, ваш, с вас денег. Вот э, давайте э, можно написать единую формулу. Маржа равна размеру контракта, который вы покупаете, ну размеру контракта, любую валютную пару берем, на лот, который вы приобретаете. На Форексе, возможно, дробный лот, не только и один, можно и 0,1, 1 сотая купить. Умножаем на курс валюты контракта к доллару и делим на ваше плечо. То есть эта единая форма, она подойдет их прямых для обратных контрактов и для контрактов, которые вообще в доллар не, не входят. Есть, мы сейчас говорим, если ваши средства в долларах учитываются, ну, в большинстве случаев это именно так. Давайте по формуле теперь посмотрим на примере. Открываем терминал. Любую давайте возьмем. Вот давайте доллар к иену. Это прямая пара. Доллар к иену. Давайте откроем спецификацию. Вот здесь вот символ правой клавиши мыши. Спецификация. Вот у нас наша спецификация. Валюта маржи у нас здесь доллар. То есть это прямая котировка. Доллар. Соответственно смотрим по нашей формуле. Размер контракта. 100 тысяч, умножаем на лот, допустим мы покупаем один лот, получается 100 тысяч, курс валюты к доллару, ну соответственно умножаем на единицу, потому что доллар в долларах равен единице, и делим на плечо на сотые, то есть 100 тысяч делим на 100, получается 1000 долларов у нас будет а, залог, возьмет наш брокер, 1000 долларов, и этот залог он совершенно не зависит от цены самого самой валютной пары то есть несмотря на то сколько она стоит залог всегда одинаковый для прямых пар итак давайте покупаем смотрим у нас маржа 3945 4945 ровно на 1000 долларов увеличилось если я куплю еще 0,1 лот у меня моржа увеличится еще на 100 долларов покупаю все ровно на 100 долларов увеличилось. И не зависит от котировки. А вот если у меня обратная котировка. Теперь давайте возьмем Great Britain к доллару. Британский фунт к доллару. Теперь давайте для фунта посчитаем. 100 тысяч размер контракта. Умножаем на лот. Допустим 0,1. Получается 10 тысяч. Это стоимость контракта, который мы будем покупать. Делим на плечо 100 тысяч. 10 тысяч делим на 100 получается 100 долларов залог и умножаем на курс валюты к доллару. 100 долларов, чуть больше 100 долларов будет у нас залог. Давайте проверим. И, неважно, покупаем мы или продаем, разницы нет. Маржа сейчас 3,945. Я продаю 0,1 контракта. Чуть больше 100 долларов с нас взяли маржу. Все, правильно мы рассчитали. Теперь что такое свободная маржа? Свободная маржа это доступные средства для открытия новых позиций. Расчитывается она очень просто. Это средство минус маржа под открытие новой позы. То есть если мы хотим открыть новую позу, мы должны посчитать, а хватит ли нам, соответственно, средств, чтобы ее открыть. Давайте открываем терминал, посмотрим. Вот сейчас у нас свободная маржа 1162. То есть больше, чем на эту сумму, мне брокер открыть не даст. То есть я должен посчитать вот маржу, которую он будет резервировать. То есть она должна быть у меня меньше. Ну и скорее всего точно под эту сумму он тоже не даст открыть. То есть нужно обязательно открывать, чтобы свободная маржа была запасом. То есть это максимальное количество денег, которые, на которые я могу себе позволить купить, открыть новую позицию. Вот собственно и все. И последнее понятие, которое мы сегодня не рассмотрели, это уровень маржи. Рассчитывается на средства, деленные на маржу. И умножить на 100%. Обычно покрытие уже при марже меньше 50% у брокера происходит. Ну, обычно, не знаю, рекомендуется поддерживать где-то около 1000% маржа. Это, соответственно, 1000% Если у вас маржа, то вы открыли лишь на 10% от текущих средств, от своих средств. То есть средства, деленные на маржу, то есть те деньги, которые брокер заблокирует. То есть вот все понятия основные мы рассмотрели. Основные понятия мы рассмотрели. Спасибо всем за внимание. Кому данное видео понравилось, не забывайте ставить лайки. До встречи в следующих уроках.